Самая дорогая вещь во всем Краснодаре. Я поняла, вы сейчас скажете, что это нам на Новый год, да? Ну что, случаи бывали? Ксюш, назови хотя раз, когда. -то. 2013, 2014, 2015. Согласны ли вы стать семьей главного инженера завода аттракционов? Мы не молодеем. Давай квартиру купим. Затем у нас же вроде есть одна. Мы живем в отличном месте. Он нас стабильно заливает. В прекрасном доме. Сейчас он протрезвеет, сам все сольет. <звы> ну, подумаешь, не протрезвел человек. Может, праздник какой был? Какой? Макар Затопитель? Залоговая квартира, они, конечно, уходят в лед. Особенно в стиле Пруванс, особенно вот с такой вот прекрасной шведской мебелью. А залоговые это какие? Уточните, пожалуйста. Мои самые любимые. Так, три секунды. Пролова от слова. -у -у -у! Иван Павлович, блин, Сереж. Лучшего инженера можно обнять. Завод на простой уходит. Уже три месяца никто ничего не покупает. Пролова ЖКХ не платят, а счетчик Мотают же ЖКХ? Мы месяц назад ехали. Все правильно. Квартирку с долгом купили. А договора читать не научились. Хорошо есть мы, скромные коллекторы. Борис, секрет. Была бы дверь, я б хлопнула. А как мы до сентября доживем? Нам взносы платить нечем. Еще пару миллионов за квартиру надо отдать. Но есть решение гораздо больнее. Придется потерпеть, но оно нас точно спасет. Алло, пап? А вы че, на новоселье не заходите? Когда в семье проблема, мужик должен сдохнуть, а проблему решить. Давай, я фиксирую страховой случай и месяц в носа не плачу. Давай. Максимум ушиб, давай еще раз. Семейный бюджет. Вот тут готовые 100 тысяч. Понедельник, вторник, курьер. Среда, четверг, вообще база. Пятница. Пятница, какие-то какие-то закладки. Наверное, библиотеки, что там. Но деньги очень хорошие, Люк. 28 октября в кино.